Село Лаки – греческое поселение в урочище Горянка. Это место, которого больше нет. Его нет на картах и путеводителях. Сюда редко совершают паломничество. С 1777 года это было богатое и плодородное место. Здесь жили греки, уромы, понтийцы, эллины, румеи, киприоты. Они занимались земледелием и виноградарством. В этих ответственностях было 14 монастырей до Второй мировой войны. А с 1960 года здесь больше никто не живет. Здесь нет воды, не ходят автобусы. Однако в 2009 году по благословению Священного Синода был открыт мужской монастырь святого евангелиста Луки, покровителей врачей и живописцев.